Чувство голода, желание доставить себе моментальное удовольствие, чтобы хоть как-то отвлечься от всех проблем в жизни. Это ваш единственный способ справиться со стрессом, который возникает в вашей жизни. Это совершенно нормально, так делают многие. Но сегодня у вас появится возможность поменять такое автоматическое поведение. Вы поймете, как избавиться от главной и единственной причины, вашего переедания, поэтому досмотрите это видео до конца. Ведь вы наверняка уже раньше искали решение этой проблемы и вполне возможно применяли советы от различных экспертов, но не изменили ситуацию в целом. Все потому, что переедание и заедание стресса – это не проблема привычки и даже не психологическая проблема, а эмоциональное. Именно в сфере эмоций лежит решение. И сейчас вы сами в этом убедитесь. Как же стресс провоцирует желание есть? И здесь у вас две проблемы. Психологическая и физическая. Психологически вы хотите получить мгновенное удовольствие, чтобы как-то компенсировать свое стрессовое состояние. А физически у вас возникает ощущение, похожее на голод. Именно похожее, потому что оно им не является. Стресс – это всего лишь набор отдельных негативных эмоций. Это страх, злость, раздражение, обида, стыд и чувство вины. Это базовые негативные эмоции, а их комбинацию можно назвать стрессом. Например, вы опаздываете на встречу и испытываете одновременно страх и стыд или вам сделали замечание на работе, и вы испытываете злость и обиду. Чем чаще у вас возникают такие эмоции, тем выше ваш уровень эмоциональности. И чем он выше, тем сильнее вы реагируете на стрессовые ситуации, и тем сильнее возникают симптомы стресса в теле. Каждый человек, и вы в том числе, хочет проживать эту жизнь радостно, комфортно и счастливо. И когда вы сталкиваетесь со стрессом, это снижает ваш уровень счастья, отчего появляется желание его каким-то образом повысить, чтобы снять негативное влияние стресса. В этот момент вы и выбираете простые удовольствия – покурить, выпить, посидеть в телефоне, ну и, конечно, поесть. Если вы смотрите это видео, значит вам не нравится ваша такая психологическая зависимость от еды, а значит лишний вес. И то, как вы питаетесь, а возможно и ваш внешний вид являются для вас дополнительным источником негативных эмоций, что также повышает вашу эмоциональность, так как вы ходите по замкнутому кругу и не можете его разорвать. Вы недовольны собой и своим поведением. От этого возникают негативные эмоции, которые приходится заедать. Также стресс оказывает влияние на физическое состояние. Когда возникают негативные эмоции, это приводит к выбросу адреналина и других гормонов. В результате возникает ряд симптомов в теле, таких как пересыхает во рту, напряжение в мышцах, сдавленность груди и другие. Но самый важный из них – это дискомфорт в животе. Именно этот симптом стресса вы путаете с чувством голода и кажется, что вам хочется есть когда это всего лишь симптом стресса. Но когда вы поели, отвлеклись, получили порцию удовольствия и успокоились, это ощущение проходит, и вы думаете, что это был голод, который вы утолили. Кстати, некоторые люди на фоне стресса чувствуют снижение аппетита или его полное отсутствие. Это связано с физиологическими особенностями. То есть у вас вот такая реакция на стресс – на физическом уровне, и изменить ее уже не получится. Поэтому примите ее как некую вашу особенность, которую нужно научиться контролировать. И мы сейчас с вами разберемся, как это делать. Чтобы решить любую проблему, ее нужно в первую очередь осознать. Как только вы осознаете, что происходит с вами в момент стресса, вы уже будете иметь выбор. Идти у него на поводу или нет? В основе когнитивно-поведенческой психотерапии лежит два принципа. Когниции, то есть ваши убеждения, и поведение, это ваш автоматизм. Когда вы осознаете, что сейчас вы испытываете стресс, который вызвал у вас негативные эмоции, и теперь вы чувствуете его симптомы, то уже не запускаете свой автоматизм, как раньше. Я проголодался, пойду поем. Понимая такую причинно-следственную связь, вы более осознанно подходите к питанию и контролю своего пищевого поведения. Избавившись от своего автоматизма, вы научитесь разделять физический голод и симптомы, вызванные стрессом. Это позволит питаться правильно. Но разве осознание убирает стресс, спросите вы? Конечно нет. Стресс – это эмоциональная проблема которую нужно решать на уровне эмоций. А переедание вследствие стресса – это ваше поведение под влиянием таких эмоций. Поэтому следующий шаг – это работа с причиной переедания, то есть со стрессом и негативными эмоциями. Стресс – это всего лишь комбинация эмоций, но они имеют разную силу. Самая сильная эмоция – это страх. К ней относятся волнение, беспокойство, переживание, тревога и паника. Все это одна и та же эмоция, просто разной степени выраженности. Это значит, что в первую очередь нужно избавляться от своих тревожных реакций. Работа в этом направлении сильно снижает вашу эмоциональность и уровень стресса в вашей жизни. Наверняка вы встречали людей, которые даже в стрессовых ситуациях сохраняют спокойствие. И легче их переносят. Не впадают в панику, не суетятся, сохраняют позитивный настрой. Но это не сверхлюди. Просто у них низкий уровень тревожности в целом. Поэтому стресс не вызывает у них таких сильных симптомов, как у вас. И поэтому не оказывает влияния на пищевое поведение. Хорошая новость в том, что ваши эмоции не возникают сами по себе. А вы их создаете своим восприятием. Любой может стать стрессоустойчивым и спокойным, с низким уровнем тревожности, легко переносящим любые стрессы и не испытывая никаких дискомфортных симптомов стресса, контролируя свою жизнь и получая от нее удовольствие. Все, что для этого нужно, это поработать над своим восприятием стрессовых ситуаций. Если вы думаете, что их очень много и они очень разные, то это не так. Во-первых, многие ситуации у вас постоянно повторяются, и в итоге, если проанализировать, то вы реагируете на одни и те же ситуации. А также у каждой эмоции есть свой стандартный сценарий возникновения. Например, страх возникает, если мы воспринимаем ситуацию как опасную. Причем это может быть не опасность для жизни, а просто опасность провалить сроки. Опоздать, получить негативную оценку, не справиться с какой-то задачей, не добиться поставленных целей. В общем, все, что вы воспринимаете как опасное, вызывает страх. 80% ваших беспокойств связаны с тем, как вы воспринимаете свое будущее. Страх за будущее возникает вследствие вашего черно-белого мышления. Это значит, что вы видите всего два сценария в будущем. Хороший? И плохой. И на 50 процентов вы верите, что произойдет плохой, от чего и возникает страх. Для того, чтобы убрать свой страх за будущее, нужно расширить восприятие будущего, то есть сформулировать все возможные варианты от самого плохого до самого хорошего. Эта техника называется минус 5 плюс 5. Когда вы сначала формулируете реалистичный самый плохой вариант, и он будет на уровне минус 5. А потом постепенно идете на улучшение вариантов, пока не дойдете до самого позитивного. Он будет на уровне плюс 5. При этом в точке 0 у вас должен быть нейтральный вариант. Это что-то среднее между хорошим и плохим. Применяя эту технику, вы осознаете очень важную вещь, которая поможет перестать вообще волноваться и переживать за будущее. Вы поймете следующее. В будущем всегда очень много вариантов, и чаще происходит промежуточный, то есть нейтральный. Следующий этап работы со стрессами – это избавление от негативных эмоций, таких как злость, раздражение, обида, стыд и чувство вины. Эти эмоции возникают в том случае, когда вы оцениваете поступки людей и принимаете их на свой счет. То есть считаете, что они хотели вас задеть, обидеть, проявить неуважение. В этом случае нам нужно понять, почему человек так поступил. Именно понять беспристрастно, без осуждения. Для этого мы будем использовать технику совокупных причин. Представьте велосипедное колесо. Все спицы в нем сходятся в центре. И таким образом колесо не разваливается по дороге. Также совокупные причины приводят человека к тому поступку, который он совершает. В этой технике самое главное не предполагать причины, а исследовать и искать их. Если вы думаете, что у человека просто плохое настроение, это ваше предположение. Это не причина. А если он сказал, что у него болит голова... Это факт. Чтобы спокойно воспринимать поступки людей, нужно знать их совокупные причины. И причины, которые совпали одновременно и привели человека к этому поступку. Вам может показаться, что вы оправдываете поведение человека, но это не так. Мы пытаемся понять, почему он так поступил, а не предполагать, почему он так поступил. Поступок человека вам может продолжать не нравиться. Но самое главное – это перестать принимать его на свой счет. Тогда вы уберете злость, обиду и раздражение. И если вы примените эту технику к своим поступкам, то также избавитесь от чувства вины и стыда. В итоге это также сформирует у вас правильное представление о поступках людей, что каждый поступок человека является естественным следствием его совокупных причин. Все это позволяет спокойно и естественно воспринимать поведение людей и убирает негативные эмоции и стресс. Все эти техники проверенно работают с моими клиентами и приносят им отличные результаты. Они снижают тревожность и эмоциональность, повышают стрессоустойчивость. Это универсальные способы, которые подходят каждому, но самое главное их применять. И практиковать, чтобы освоить на хорошем уровне. Ведь теперь вы знаете, что ваша такая реакция на стресс – это ваша особенность, которая будет с вами всю оставшуюся жизнь. И только в ваших руках ее контролировать. Ведь что бы вы ни делали, вы все равно будете сталкиваться со стрессовыми ситуациями. Это просто неизбежно. И все, что вы можете – это менять ваше восприятие к этим ситуациям. Спустя время вы увидите, что живете так же, как и раньше, а стресса стало гораздо меньше. Все потому, что теперь эти ситуации вас не задевают, проходят мимо, иногда даже остаются вами незамеченными. Когда закончится это видео, вы начнете смотреть другие или займетесь своими делами. Но если вы действительно хотите перестать заедать стресс и переедать, то выполните две моих рекомендации. Первое. Практикуйте эти две техники на ежедневной основе, разбирая хотя бы по одной ситуации в день. И спустя уже пару недель вы ощутимо снизите свой уровень стресса. Второе. Это пересмотрите это видео с самого начала, чтобы лучше запомнить техники и ключевые моменты. И сделайте это прямо сейчас, не откладывая, потому что потом вы уже все забудете и никак не поменяете свою ситуацию. На этом у меня все. Всем пока.